И вот такой слайд, который я регулярно обновляю, и мне он нравится тем, что показывает, что просто простое пассивное инвестирование войти в рынок, купили, да, и а лучше периодически пополнять портфель, или лучше оплатили новыми деньгами, достаточно эффективно. Если вы будете заниматься так называемым таймингом, пытаться найти время, когда э, на рынок лучше зайти, когда инвестировать, то некоторые ждали, вот подобного, не знаю, может большего падения. Кстати, сегодня кто-то единичку ставил, не помню. Это я просил те, кто еще не инвестирует, но ждет момента для входа. Да? Я знаю по опыту как бы работы с клиентами, что многие ждут много лет. Ну или находятся в там защитных активах, в, держат просто в кэше, на депозитах и так далее. Пропуск вот, вот среднегодовая доходность с вот как раз отлично и доткомы застали и восемнадцатый год когда падало, и 2008 и 15 все среднегодовая доходность получилась реальная сверх да инфляции 606 но если бы вы пропустили на рынке всего 10 дней лучших дней то есть когда рынок подрастал в течение этого дня а промежуток времени огромный за 20 лет всего 10 лет, дней пропустили ваша доходность сразу снизилась до 244 и и ваши 10 тысяч инвестированные, уже не 32 тысячи вы стал портфель, а 16. Пропуск 20 дней привел бы к тому, что вы бы остались при своих. Вот 10 инвестировали, 10 у вас и осталось. Пропуск большего количества хороших дней, лучших дней на рынке, принесли бы вам только убытки.